привет всем я сегодня решила пригласить в гости сау здорово все, со всеми сова хуху -ху, привет всем сегодня я вам принесла немножко печенек О, спасибо саушка как у тебя жизнь как поживаешь ну так иногда мышку съем иногда дерево иногда напугаю кондитера в, в общем жизнь веселая а у тебя как ворона все отлично Недавно на луну летала, недавно водопад, ведрами кормила. Ну, в общем, как жизнь была, такой и осталась. Здорово. Я тоже так думаю. Ну что ж, пора, наверное, прощаться. Было с собой весело, но нам пора заниматься своими делами. Пока, сова. куху.